Ура! Все ближе и ближе декабрь. А значит, не только приближается привычный нам Новый год, который не так давно на самом деле празднуют на Руси. По официальной версии Петр Первый у нас ввел празднование нового летия с 1 января. Но и праздник, который сейчас считается католическим Рождеством, а когда мы работали с календарями, то оказалось, что еще до революции, даже после революции несколько лет, Рождество в России праздновали именно 25 декабря, потому что это та дата, когда астрономически Солнце начинает свой новый цикл путешествия по небу, потому что начинается прибавление солнечного дня. Одни а с 22 по 25 декабря ⁇ это то, что в христианстве известно как вот эти три дня, когда Иисус Христос был мертвый. Да, и эти дни Солнце оно как бы лежит, отдыхает в самой низине своего, своей высоты над, над Землей. И 21 число ⁇ это юридическое. 21 декабря ⁇ это юридическая точка такого равновесия остановки движения солнца, завершения итого. Знаете, такой есть анекдот, мне, пожалуйста, моя фамилия итого. Вот этот день, в который выстраивается вертикальный поток, один из нескольких, да, есть еще летнее солнцестояние, еще равноденствие, такой вертикальный поток, в котором происходит очень серьезная энергоинформационный обмен между нашим светилом и землей, и это самое благоприятное время проанализировать, как бы закрыть свой предыдущий летний цикл и запланировать и открыть свой следующий летний цикл. И поверьте мне, это то время, в которое наше внимание, наши мысли, наши чувства, наши желания – очень сильно влияют, могут, по крайней мере, повлиять на то, какая событийная развертка будет ждать вас в следующем лете. И посмотрите, что происходит. Попытка такого активного заполнения информа нашего пространства негативной информации это способ погрузить человека в такое низковибрационное депрессивное какое-то загнанное состояние либо в безразличие это все способы отказаться от выбора своей жизни своего пути отказаться от того как для чего вы пришли в этот мир как вы бы хотели прожить по крайней мере следующее лето помните все происходит по чьим-то планам если вы не планируете свое будущее то вероятно что оно у вас будет разворачиваться по чьим то чужим планам, к сожалению, стремится к 100%. Может быть, вам повезет, и вы попадете в что -то позитивное планирование. А если нет, поэтому вот эти три дня, почему три дня, чтобы успеть войти в это состояние, успеть э -э -э, разобраться, немножко побыть в этом, почувствовать себя, у -у услышать, подвести итоги, на это все нужно время. Поэтому в обычной жизни бывает сложновато уделить. Этому внимание. А мы предлагаем вам объединиться с единомышленниками, провести эти три дня целенаправленно погружаясь в а, еще раз проанализировать то, что было, понять, что вы хотите, где что нужно скорректировать, развернуть свое состояние, еще попутно получить удовольствие от новых каких-то опытов общения я ну, почти могу гарантировать что возможно вообще Москва и Россия для вас вот концептуально откроется какой-то другой стороны вы сами можете себя почувствовать чем-то большим чем может быть ну вот вы про себя знаете и плюс еще еще раз все это происходит в момент такого таинства нашего светила которое тоже готовится к тому чтобы начать двигаться в следующий цикл. По крайней мере, по отношению к нам, живущим на Земле, это выглядит именно так. И очень здорово, потому что есть принцип синергии, да, многократного в геометрической прогрессии объединения усилий, вложений, выборов людей, думающих в одну сторону. Поэтому мы не только можем выстроить, повлиять на будущее свое собственное, но и выбрать в каком мире, в каком состоянии, в каких энергиях мы хотим, какой опыт мы хотим с вами пережить в следующем лете, чтобы он был максимально благоприятным, счастливым и созидательным. И если получится, в добрый час, когда получится этот план выстроить более качественно, объемно, чем, например, это возможно в одиночку, то, может быть, то, что мы с вами выберем и простроим, оно и всю реальность развернет по крайней мере ту, которую будем мы с вами наблюдать и ощущать. То есть это как минимум на уровне России от нас зависит, в какой стране, в каком окружении, в каких энергиях мы с вами будем жить. В добрый час почувствуйте тот поток, тот зов, который идет сверху каждой живой душе, потому что это важно. Есть разные версии, насколько полезно ходить на выборы, да, насколько наши решения влияют на то, кого выберут и что выберут на самом деле. Но совершенно точно кон доброй воли является базой для той реальности, в которой мы с вами находимся. Поэтому куда будет направлена наша добрая воля в это время – Вообще всегда, конечно, но тот просто еще энергетический поток очень сильный. А сколько этих добрых воль, объединившись, куда они выбирают двигаться и какой реальности они хотят быть, поверьте мне, это огромная сила. Поэтому имеет смысл в это вложиться. А ждем вас в Измайлово 19-22 декабря. добрый час, здравия и счастья!